Таратская письменность тудо и литература на ней написанная все так же остается недоступной, непонятой, практически не неизученной и не востребованной нами, прямыми потомками мудрых лам и старцев, правнуками бесстрашных героев и великих ханши. Страшно представить, что все это многотонное наследие наших предков, хранящееся в более чем 20 архивах и хранилищах по всему миру, так и останется ненужной макулатурой, повествующей о морали, истории, вере и культуре уже несуществующего или забывшего себя народа. Сегодня, испытывая острый дефицит в книгах, способных научить нас воспитывать своих детей так, как их воспитали наши предки, мы совсем забыли о своей литературной традиции, получившей начало в первой половине 17 века. Итак, как же вырастить из своих дочерей личность, о которой будут слагать песни и легенды? Как сделать своего любимого ребенка таким, какими были его предки: благородным, смелым, ответственным за себя, своих близких, страну и народ? В древней айратской книге Усын дефскорта Хана Туджи повествуются о том, какими должны быть истинные сыны и дочери своего народа. Вольный перевод 15 признаков выдающейся женщины мы представляем вашему вниманию в искренней надежде на то, что эти пункты помогут нам в применении к воспитанию наших дочерей. Ведь именно женщины сохраняют народ. 15 признаков выдающейся женщины. Если женщина мудра в вере, образована в управлении и красиво, это первый признак. Если мало говорит, следит за своим поведением и стыдливо, это второй признак. Если справляется со всеми делами и гостеприимно встречает гостей, это третий признак. Если избегает измен, лжи и не ходит все время по гостям, это четвертый признак. Если много думает, но не говорит своих мыслей, кому попало – это пятый признак. Если она честна, открыта и не пугает тем, что уйдет или сбежит – это шестой признак. Если воспитывает своих детей и родных согласно законам старины – это седьмой признак. Если способна прибавлять имущество и способна усмирять свой гнев – это восьмой признак. Если может подносить подношение бурхану и не причиняет дому вреда – это девятый признак. Если способны держать дом в порядке и почитает бурханов, покровителей рода, это десятый признак. Если засыпает поздно, а просыпается рано и приводит себя в порядок, это одиннадцатый признак. Если одевшись, приводит двор в порядок и кормит скот, это двенадцатый признак. Если без вредоносных мыслей, но искусными средствами уничтожает врагов, это тринадцатый признак. Если искусно в деяниях предков, а мужа почитает как божество, это четырнадцатый признак. Если с чистыми, добрыми помыслами блестяще справляется с заданиями, это пятнадцатый признак. Вольный перевод добичик Геннадия Корнеева. И важно помнить замечательную пословицу «Воспитывая сына, воспитываешь мужчину, воспитывая дочь, воспитываешь нацию». Большой интерес у подписчиков Бельгандала вызвал материал о 15 признаках выдающейся женщины. Это, как мы посчитали, первое свидетельство того, что народу важно и нужно его прошлое. Хорош мудрец, вспоминающий прошлое. Так можно слегка перефразировать известную калмыцкую пословицу. Вспоминая, по каким признакам наши предки выбирали достойную девушку, хорошую жену и превосходную мать своих детей, быть может, каждый, кто посмотрит этот ролик, исправит какие-то недостатки в себе, внимательнее подойдет к своему выбору или возьмет за ориентир наставления, благодаря которым наш народ жив, как народ до сегодняшнего дня. В связи с особым вниманием к теме морали и нравственности предков мы решили продолжить цикл наших видеороликов об байратских женщинах. Сегодня о 18 признаках плохой женщины. Если характер плох, глаза стреляют по сторонам, рот болтает, а сама она громко, вызывающе смеется – это первый признак. Если дома не готовит пищи, а ходит по гостям и соседям, чтобы поесть – это второй признак. Если подолгу спит и доверяет плохим друзьям и подругам – это третий признак. Если смотрит поверху и общается с людьми заносчиво и горделиво. Это четвертый признак. Если не способна к уважению и не имеет понятия о том, что это необходимо, это пятый признак. Если не ведает стыда и мешается в делах старших, это шестой признак. Если расточительно в имуществе, когда оно есть, а когда его нет, гневается на мужа и бьет детей, это седьмой признак. Если не доверяет своему мужу и думает о других мужчинах, это восьмой признак. Если восхваляет себя и, обсуждая, насмехается над другими – это девятый признак. Если наслаждается вниманием других мужчин, а не своим мужем, имея сердце черное, как чернила – это десятый признак. Если гневливо и крикливо, как свинья или собака – это одиннадцатый признак. Если любит есть и не любит возвращать взятые долги – это двенадцатый признак. Если не понимает своей вины или плачет по глупостям – это тринадцатый признак. Если подобно бесхозной собаке не сидит на месте, а носится с подружками и друзьями, это четырнадцатый признак. Если радуется сплетням, интригам и разным проискам, это пятнадцатый признак. Если конфликтует со всеми и не может найти себе мужа, это 16 шестнадцатый признак. Если ленится помыть свое тело и жилище или делает это редко, это семнадцатый признак. Если затягивает женские дела на месяцы и годы, не доводя до ума, а потом выбрасывает, как, так как все это уже испортилось и стало неинтересно, это восемнадцатый признак. Вольный перевод Студобичик Геннадия Корнеева. Если я хочу воспитанных и достойных детей, я их воспитываю. Если я хочу есть, я готовлю еду. Если я хочу верных друзей, я учусь дружить.